Доброго дня, всем привет. Вот хочу поделиться некоторыми наблюдениями, что происходит в теплице, когда идет понижение температуры. Блоки, которые еще недавно были в состоянии покоя, И так периодически начинают продуносить. Есть и очень интересный аспект в этом в всем процессе. То, что грибы не идут одновременно, а как бы растягиваются. Что очень удобно. Удобно в том плане, что вот я их срезал новые. И это как бы особо не напрягает при сборе грибов. Что довольно удобно в коммерческом плане. Скажем, если бы это вешенка была, я предполагаю, что наношение было бы более дружное. И, естественно, с реализацией могут быть проблемы с хранением. А так это идет постепенно ну, здесь можно конечно вот я расставляю раздеваю потихоньку когда чтобы не было вот этих нюансов сейчас покажу тут я уже срезал многократно, Это идет лунны идут постепенно между блоком нужно следить за тем чтобы гриб не деформировался каким-то вот образом ой тесно тени выпились такой вот урожай а -а -а. ну, силы Вчера я срезал грибы. Они ушли уже. Вот ну, так вот. здесь новая залезь. Вот Все такие. В таком плане, чтобы они не упирались. Нужно их раздвигать. Вот такое плодоношение. Я хочу рассказать еще о довольно интересном моменте, эксперименте, который я как бы провожу параллельно параллельно с обычными блоками, я перехожу на другой вид блоков несколько меньших размеров чтобы выращивать чтобы каждый к чему я и стремился чтобы каждый мог как бы выращивать грибы сюда дома я буду готовить такие блоки сейчас это как бы эксклюзивно я покажу эти блоки и буду и расскажу об этом вот кошка увидела, сбивается моего внимания. Ладно. И так плодоношение происходит. Эти блоки уже многократно плодоносили. Это не первая волна, не вторая. Я не считаю ее. Обычная теплица, вот укрытие сверху затенения этого достаточно, чтобы процесс протекал. Так сказать, стабильно. Без всякого ухода. Полив орошение раз в день. И, в общем-то, все Не теряться ничего нет. А вот э, брёвна, которые я спылял, я э, поставил на них э, блоки. И видно то, что эти блоки не плодоносят. То есть они приросли, вот. приросли сюда и становятся, становятся как бы частью нового субстрата. И так как есть питание в данных субстрате, то плодоношение останавливается. Вот я даже поставил старый блок довольно старый так не мешай довольно старый блок и он все равно прирос и естественно мицель пошел туда внутрь. бревна вот. это видно вот одеревенение происходит ну такого скажем потемнение того мицеля который был беленький сейчас происходит Вращиваем мицелия в полок этого дерева вовнутрь. То есть идет процесс, эти бревна довольно тяжелые, и один блочок позволяет нам проращивать, тут я когда носил, довольно... Достаточно. Это старая груша старая, которую я испилял. И, скажем, будут шиитаки расти на это и не день год. И это довольно простой способ в сравнении с зерном. То есть, что я хочу? Я хочу проращивать меньше размеров лук, и плоские приблизительно по поверхности бревна, хотя это не обязательно. Ну, проращивать древесину таким образом. Таким способом можно и вешенку поставить надо, то есть таким образом можно получать надежным способом не... Эх, без всякого зерна и так далее. Уже ну, так сказать понятно, что субстрат пророс. О, вот столько проще его оторвать надо. то есть и вот я приложу и усилия и они между собой посрастались и абсолютно не хотят даже разделяться вот стоят между собой рядом вот я, как видите они срастаются между собой то есть это такой получается если такой лес выстроить, то это получится такой монолит. Я представляю. Причем это можно делать, скажем, в балочке, накрыл пленочкой и все. Значит, какая особенность? Когда есть питание, есть питание субстрату, он блок уходит, уже, не выходит на планошины, он уходит дальше на освоение этого субстрата. Чего я ожидал? То есть отсутствие грибов меня только радует, потому что это как раз и дает, подтверждает мое предположение, что таким образом можно легко увеличивать, легко проращивать бревна. Это, скажем, не обязательно такой толщины делать. Было достаточно 4 сантиметра, скажем, как покровный грудь. Скажем, ну это так, образно. Это достаточно чтобы проращивать крупные массивы древесины. Мицели про будут проникать вглубь насквозь, пронизывая по естественному, да, по естественным волокнам. Поэтому э, древесину нужно располагать таким образом, чтобы, чтобы было естественное э, ну как-то вот, расположение приносит. Чтобы капилляры впитывали, как дерево стоит, то есть нужно перевернуть. Как движутся, естественно, питательные вещества в древесине, так приблизительно должен располагаться в таком же направлении и Ну, это понятно, потому что мицелий таким образом берется влагу из блока, после полива она проникает в древесину и это упрощает весь процесс. Развитие. Конечно, он будет прорастать и против. Но я решил так. я не могу утверждать, насколько я так уж и прав. Но мне кажется, что прав. Вот эти брёвна вот посрастались в монолит. По-моему, это довольно интересно. Мне эта идея, кажется, простая, но мне она очень понравилась. Наделать таких, скажем, блочков нет особых проблем. Вы получаете десятки раз больше, то есть сотни раз больше субстрата, причем качественно. Зимняя груша, ну, она не нужна была уже, она уже дряхленькая была. Я рад, что я нашел ей применение. Огромное дерево. Так, и теперь я сейчас покажу то, что ну, с новыми блочками.